Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. А далее, когда вы скачали чит, в поиске пишем Fat Race Clicker, нажимаем поиск. И на данный момент есть пока что один скрипт, больше я не нашел, к сожалению, но и этот в принципе крутой. А значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. А далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, а далее заходим в настройки и ставим DLL от CRNL, потому что с CRNL лучше всего работает. Напомню то, что CRNL используется с ключ-системой. А далее нажимаем Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Uh, смотрите, если инжект не появляется, то значит еще раз кнопочку нажмите, и вот со второго раза уже появляется. Все, у меня получилось заинжектиться, uh, ключ я сегодня получал, мне его получать не нужно, uh, сейчас я вам прикреплю видео, как получать ключ, там сложного ничего нету, в принципе, посмотрите и я думаю поймете. Так, ну я думаю, вы поняли, как получать ключ. Сложного там ничего абсолютно нету. А, далее нажимаем кнопочку Xcode. И ждем, когда загрузится скрипт. Все, скрипт загрузился. А, так, здесь функций, в принципе, немного. А, автоклики сейчас показать не смогу. Rebirth а, тоже у меня, потому что не хватает на него. Да, не хватает. А, радужный скин какой-то Есть. Конечно, не знаю, что он дает, но, как видите, скин применился. Далее, автооткрытие яиц. Давайте я сначала яйца откроем. Так, на какое мне тут хватает? Так, мне хватает вот на этот пончик. Окей. Значит, мы выбираем здесь донут. Это по-английски пончик. И включаем автохэтч. Так, смотрим, что сейчас происходить будет. Секунду. Включаем и смотрим. И, как видите, да, автооткрытие работает. Даже не обязательно стоять у яйца. У вас все равно это яйцо будет далека открываться. Так, пока выключим. Включаем автоклики. Так, пока они не работают. Окей, давайте еще откроем. А, нет, у меня не хватает уже. Окей, значит, одеваем самых лучших. Плюс 10 тысяч скорости мне прибавилось. Отлично. И смотрим, будет ли сейчас работать функция автоклика. Да, как видите, она работает Отлично а, Копим, значит, скорость И сейчас я вам покажу функцию автофарм Это очень крутая функция а, С помощью этой функции вы очень быстро сможете себе нагрузить победу Так, все, сейчас начинается у нас раунд Через 3 секунды Пока отключу автоклики Все, а, включаем функцию автофарм и смотрим, что происходит как видите, я бегу И мне начисляются победы Только почему-то мало начисляется Не знаю, кстати, на что влияет Умножение побед Но, как я понял, все-таки питомцы Наверное, здесь на победы особо-то и не влияют Вроде бы как Получается, реберст Больше побед нам даст И Скины, как я понимаю Возможно А возможно, не... нет, не знаю, короче Uh, так, ладно uh, Значит, копим победы И сейчас попробуем тогда Открыть uh, другое яйцо Я не помню, сколько оно стоило 25 тысяч вроде Но ну, сейчас давайте накопим И откроем его Только я не помню, что там за последнее яйцо было Ну, скорее всего, шоколадное Наверное, а может быть и нет uh, Пробуем открыть И нет, не получается Значит, скорее всего, не оно было а Какой там был тогда, я вот не помню Торт, наверное Или это в другом мире уже яйца Наверное в другом Так, сейчас эм, Бургеры, возможно Давайте попробуем Так, скорости у него больше? Да, скорости больше Отлично э, Ну, вроде бы это оно следующее шло И Мне хватило только на одно открытие Окей э, Так Одеваем самых лучших, включаем автофарм, и побед мне точно так же прибавляется. Почему-то больше не стало. Тогда давайте еще раз откроем. Так, 15 тысяч списала. Опять выпал этот бургер. Одеваем, и как видим, опять все-таки победа точно так же прибавляется. Странно. А что тогда действует на умножение? Мне вот это интересно. Реберс 100% больше дает побед. И ну, все получается. Так, это мне какие редкие выпали? А, нет, вроде бы как. Ну ладно. Короче, в принципе, я думаю, разберетесь. А, здесь вот... О, себе, здесь яйцо есть. Ну-ка. А, на 3 ви... миллиона визитов то, что в игру зашло. Давайте его откроем. Посмотрим, что выпадет. Так, и сколько он дает? О, нифига себе так. Это яйцо очень дешево стоит, его можно открывать. Все, четко будет у вас. Так, одеваем лучших. А... Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. А... Кто играет в эту игру, я думаю, вы поймете, что действует на умножение. На умножение побед я имею в виду. И тем самым будете намного быстрее фармить эти победы. А... Напомню то, что ссылка в описании на мой сайт. Пользуйтесь им, там сложного ничего нету. По дизайну, в принципе, довольно круто сделано. По секрету скажу, на мой сайт ежедневно заходит больше 500 человек. То есть, все таки как я понимаю, вы его считаете довольно крутым. Спасибо вам за это. Ну, на этом я заканчиваю. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был ИСБАН. Всем удачи и пока.